Ну да, я люблю бразильский сериал смотреть. Ну, обычно старые какие-нибудь, которые раньше играли, например, Клон. Стериал «Универ», потом чуть-чуть молодежку посмотрела. девчонки смотрела. Кэрол. И... Нравится дедукция самого героя, как преподнесено. И герои достаточно симпатичные и подходят под описание, как в книге. Я смотрела Спасибо. Очень оригинальный сюжет и захватывает первых серий, поэтому хочется продолжение смотреть. Я очень жду ходячих вертизов, потому что я очень надеюсь, что они убили не Но в комиксах э, он умер от рук Нигана, но я очень надеюсь, что они его оставят. Это мой любимый персонаж. Наверное, сериалы, они больше, больше знакомы человека. Там можно, там есть время раскрыть персонажа, эволюциониров... чтобы персонаж эволюционировал. Из американских сплетниц мне кажется, отбросы все уже смотрели. Позволяет нам на какой-то определенный промежуток времени абстрагироваться от ситуации, от грустных мыслей. А, например, сериал, ты можешь посмотреть одну серию, тебя затягивает, ты смотришь, даешь интересно наблюдать за тем, как меняется герой, как этой жизни бывает.